До рассвета. Песня будет первая, по-моему, вот ты... ну вот смотрите, вот так звучит голос без всяких подпевок, просто чисто голос, гитарка там вон, флянка и все Ну вот смотрите, Сатя Казанова, в принципе, тоже это не певица уровнем Полины Гагариной, но голос у нее приятный, красивый, она им очень хорошо управляет. Да? Вот то, что у нее есть, она прекрасно использует. И в живую совершенно миленько звучит, ну, никаких претензий. И вот здесь она уходит, да, в фальцете, в голову уходит. Послушайте, как очень мягко звучит, но она это делает сама. Да? И как это отличается от вот, перехода на высокие ноты, у ханны, где там, ну, реально, поверх плюса поет. И вот смотрите, мой вам совет, да, мьют делайте, да, это хороший совет, спасибо, я постараюсь тут доладить работу речевого аппарата рук и все это одновременно делать, постараюсь либо отключить рекламу, следующий эфир. Вот смотрите, мой вам совет, когда вы берете перепивать песню какого-то артиста, вы всегда найдите ну, более или менее какую-то живую запись, возможно, вот такую, как у Сати Казановой вы не найдете, но... Вы найдете, ну хотя бы там на 50 процентов может, как у Ханны. послушайте, оцените, и вы поймете, что не всегда даже вот артисты большой величины вот в точности звучат так же, как, соответственно, в плюсовке, потому что иногда мы пытаемся спеть максимально приближенно к плюсовке, хотя вот представьте Ухань там куча подпевок, но физически невозможно, да? вот физически один человек не может спеть там тремя-пятью голосами. Посмотрите, как любовь, ваш вопрос, как выглядит и вот она перешла в грудной регистр. То есть, ну, все миленько, все на своих местах, все четко, без проблем. То есть, пожалуйста, да, не надо, ну, если вы думаете, что вам не дано, что вы как бы там, вот у вас нет такого шикарного голоса, как у Полины Гагариной. Ну, не у всех вот артистов есть прям, да, вот тоже такой вот шикарный голос. Но а, можно научиться петь на своем уровне, можно все это сделать. Главное заниматься, стараться. Мой канал, мои видеокурсы, мои индивидуальные уроки, но ну, вам в помощь. Поэтому тренируйтесь, занимайтесь.